Дальше. Следующий вопрос. Какой индикатор лучше всего подходит для определения входа? Это вообще вопрос для целого обучающего курса по трейдингу. То есть прям он такой невинный, но он очень огромный, обширный. Поэтому у нас нет единственного верного решения. У каждого свои наработки у трейдера. В принципе, как я уже раньше говорил, что вообще вам нужно ответить на несколько вопросов. Главный вопрос – это определение стиля вашей торговли и, по сути, ваших задач, конкретных ситуаций, какие вы хотите, с какими вы из них хотите работать. Например, первый стиль трейдинга. Если вот вы скальпер, то для вас важно найти уровни или зоны, где цена отскакивает достаточно часто, но на небольшое расстояние. Так работают скальперы, этого достаточно, чтобы поймать краткосрочный отскок, там 2-3-4-5 тиков с коротким стопом и совершать таких сделок много, но здесь нужны уровни, нормальные уровни, где вероятно очень получить отскок. Для этого, например, может подойти индикатор Dynamic Levels, который строит динамически такие уровни в реальном времени, причем его можно строить не только по объему, а там и по дельте, и по аскам, и по бедам и так далее. У нас в шаблонах есть, по сути, готовый шаблон для фичерса на евро, на примере которого вы можете подобрать фильтр для разных инструментов. Если вы переходите на сайт, здесь есть закладочка «Загрузить» и в ней есть шаблоны. Вы переходите и вот, например, вот этот вот шаблон «Dynamic Levels» он как раз для скальпинга вполне может подойти. То есть вы там можете поиграться с настройками. Здесь строятся уровни, они отфильтрованы по объему. Достаточно интересные Можете посмотреть на этот шаблон, на истории, вообще, чтобы понять его, как бы понять суть. Если вы, например, торгуете внутри дня, пытаясь взять импульсные трендовые движения, которые длятся там, час, два, три, то самым универсальным, по моему мнению, будет кластерный анализ, индикаторы, биг трейдс и кластер серч на пятиминутном графике, на 15-минутном графике. Поэтому, вот, например, для определения входа я бы внутри дня активно использовал кластера. По мне это очень эффективный метод. Эти индикаторы дадут представление о крупных вливаниях объема и застрявших, опять же, покупателей и продавцов. Они также дадут уровни, с которыми можно будет работать активно внутри дня. Ну а если ваша задача, например, поймать движение, которое длится от одного дня там, до недели, наверняка вы будете использовать, например, часовой график или какой-то похожий, там, 30-минутный график, таймфрейм, какой-то такой. Для таких движений удобно использовать. Например, профиль объема, потому что он показывает накопление объема и по реакции цены вы поймете, кто кого уводит в зону убытков. И на таком уже более серьезном промежутке, это не внутри дня, а это может быть день-два накопления, то есть там может застрять серьезное количество трейдеров, их могут начать уводить. Поэтому для такого стиля трейдинга можно использовать профили нужно как основной инструмент. Для определения целей, например, можно использовать тот же индикатор маржинальных зон, чтобы понимать, где рынок может застрять, остановиться. Также на дневных графиках неплохо анализировать price action вместе с кластерами там, в футпринте или с индикатором cluster search. Так как дневная свеча формируется достаточно долго, ее закрытие показывает результат борьбы покупателей и продавцов без внутридневного шума, то есть весь шум внутри. И мы, по сути, видим результат в виде закрытия свечи, открытия и закрытия и объема внутри него. И есть такая поговорка: час открывают новички, а закрывают его профессионалы. Для дневного таймфрейма это высказывание, в принципе, также может быть актуально потому что закрытие очень важно в данном контексте. И сейчас мы рассмотрим пример, как можно совмещать анализ дневных свечей и кластеров. На экране вы видите настройки Cluster Search, выставлен фильтр объема объединения трех кластеров для сигнальной ситуации. То есть вот это вот оранжевое – это Cluster Search и здесь Стоит объединение, каждые три уровня анализируются. В общем этот э, снапшот есть, я его тоже скину, там я не помню какой был уже объем, э, но в общем здесь по сути выставлен фильтр э, по объему. Также на графике э, фьючерса RTS здесь стоит масштаб 10, а не один, так как инструмент волатильный и с масштабом удобнее анализировать этот price action по сути. Иначе, если бы не было такого масштаба, свечи были бы просто там, огромные, там этих уровней было уйма. С масштабом более, анализи... более удобно анализировать price action. Оранжевым цветом выделены места, где была критическая борьба за уровень. То есть были в ходе движения объемы есть везде, они там подсвечены, где больше, где меньше. Но в этих местах прям экстремально было. И, по сути, наша задача попытаться выявить победителя. Помимо этого, мы можем анализировать каждую свечу, чтобы понять динамику, как вообще вот, ну, как расторговки между покупателями и продавцами происходят. В точке 1 мы видим, сформировался сильный объем в верхней части дневного диапазона. Закрытие дня здесь бычье, то есть динамика в этот момент лонговая. И осталось ну, на тот момент получить подтверждение на следующий день силы покупателя то есть если мы здесь идем вверх значит мы этот уровень воспринимаем как поддержку и силу покупателя но на следующий день отмеченный двойкой он говорит о том, что покупатель проиграл эту драку, и теперь сразу желтая зона, соответственно, после этой реакции выступила сопротивлением. На ее тесте вполне можно рассматривать возможности для продажи. Следующие два дня цена тестировала этот, этот диапазон. То есть после реакции вниз мы здесь подзастряли, нас объемы здесь удерживали, мы не могли покинуть этот диапазон. Здесь пытались, но снова вернулись мы. И получается, была пограничная ситуация, то есть если здесь, например, рассматривал, рассматривались бы продажи, то было бы, ну, на фоне эта ситуация выглядела бы не очень прикольно, потому что три дня, три попытки и постоянно нас удерживают снизу. Но по факту основной наш кластер не пробит, поэтому как бы эти продажи актуальны все еще на тот момент были бы и цена дальше на четвертый день она пробивает уже. Поддержки все эти улетают вниз. В точке 4 мы видим крупный кластер, но закрытие дня выглядит э, по, по медвежье то есть мы видим кластер, мы видим остановку цены, но э, все равно как бы шартовый день. И это на данный момент можно расценивать как останавливающий объем, объем, который притормозил рынок. А не развернул, и мы ждем следующий день, на следующий день продавец подтверждает свою силу, то есть этот объем продавливается, пробивается, и по сути вот в этот момент эта зона выступает у нас сопротивлением. Мы этого еще не видим всего, что у нас здесь происходит, и здесь по сути можно рассматривать продажи, но После того, как у нас произошла здесь в этот день остановка, на следующий день мы продавливаем этот уровень, и это уже у нас происходит разворот. Мы э, видим, что этот объем, он больше не держит рынок. Динамика price action у нас сменилась на лонговую, то есть у нас пошли бычьи свечи, объемы толкают нас вверх, проталкивают, и эта динамика уже явно не в пользу продавца. Нужно вовремя перестроиться, отказаться от вариантов на продажу. Сразу теста желтой зоны здесь не было, но через два дня мы тестируем в длинной волатильной свече первый раз этот уровень, то есть вот здесь мы его тестим. И э, если мы смотрим на кластерный анализ, то мы получаем зону поддержки, но если мы смотрим на price action, пока еще мы видим э, силу продавца, здесь э, все-таки. Динамика шартовая, объем протолкнули, и это пока еще не в пользу покупателей, то есть у нас 1-1, да, price action за шарты, а зона за покупки. И теперь у нас есть и уровень и тест цены, осталось дождаться подтверждения price action. Следующий день мог стать лонговым, но закрытие у нас снова было под объемом то есть вот этот уровень, он себя подтвердил, мы протестировали поглубже этот уровень, попытались двигаться выше, но ничего не получилось, поэтому стоит в данном случае ждать. Далее в точке 5 у нас формируется новый кластер и ситуация становится еще интереснее, потому что мы видим здесь разворотную информацию, видим коррекцию, пока продавец удерживает, но тут на тесте этого по сути уровня у нас появляется новый уровень, который как раз тоже может останавливать дальнейшее снижение цены. Но все, все еще день у нас закрывается как бы медвежий и объем останавливающий, но не разворачивающий на тот момент. И только следующий день, отмеченный точкой 6, наконец дает еще один тест зоны и мы получаем контроль покупателя то есть здесь уже есть все признаки у нас есть кластер попытка сильное закрытие объем который толкнул вверх и вот все эти факторы в анализе они дают нам понимание того что вот покупки дальше могут продолжаться что вы будете дальше делать с этой информацией это зависит от вашей торговой стратегии а в этот момент можно искать внутри дня, например, какие-то паттерны, либо вы можете работать, не спускаясь ниже конкретно, только на этом графике. Вы как бы просто в данный момент можете понять, что шансы на покупку намного лучше и на успех выше, чем на продаже. Этот пример показал, как можно, не уделяя много времени, эффективно анализировать рынок на дневных графиках. Немного времени, потому что, по сути, нужно посмотреть, ну, по большому счету, один-два раза в день, э как закрылся день. Этого, в принципе, достаточно, чтобы понять, что будет, э какие варианты э вам интересны на следующий день. Конечно, не всегда ситуации могут быть такими же понятными. Я выбрал ситуацию как бы, понятную для того, чтобы показать принцип. И в такие моменты важно держаться подальше от рынка, когда ситуация вам непонятна. Вот самое сложное, по моему мнению, для трейдера в таком стиле торговли, удержаться и не наделать глупостей из-за большого желания постоянно быть в рынке, торговать, вот это вот ощущение движения постоянное, оно, как правило, мешает э, адекватно воспринимать ситуацию на рынке, а это дневные графики, здесь можно ждать ситуацию, подходящую недели, поэтому э, вот, нужно найти этот баланс, контролируйте свои эмоции, держите голову холодной